И, и цель, это цель любого сетевика, любого человека, который пришел в интернет, заработать и не потерять. Вот для этого мы принимаем стратегию вертушки. Сейчас мы о ней поговорим. Но прежде я хочу сказать, как каждый человек, который регистрируется в площадку, э, на вот эту площадочку, а как она работает. Вход сюда, вы заводите деньги, 006 биткоинов. И при полном закрытии вот этой площадки, как только под вами станет 20 человек, каждый партнер на выходе получает 0.096. Как это работает, стратегия? Всей командой, всей абсолютно командой, мы заполняем одну единственную площадку по вот этой реферальной ссылке. Партнер, который получил 0.096, выплату, из этой суммы вкладывает э, в бизнес, да, в свой, свой собственный личный бизнес, две вып то есть одну выплату, 0,6 э, на подарочную площадку и 0,06 берет себе аккаунт. Это обязательное условие для каждого партнера. Для чего, это, для чего это происходит? Теперь всей командой мы заполняем вот эту подарочную площадку. И вот этими деньгами, которые саккумулировались здесь, на этом аккаунте, 0,096. Этих денег хватает ровно для того, чтобы проплатить 16 человек. Мы берем эти деньги, и вот этих людей, которые стояли вверху, еще люди не получили ни копейки, они внесли только 0,06 биткоинов. Может быть, кто-то из них даже не пригласил ни одного человека. Вот эти 16 человек... Здесь помещается за суммы только 16. Мы каждому в кабинет открываем новый кабинет и внутренним переводом с этого кабинета каждому проплачиваем 006. И ставим этих людей в линеечку вот сюда, по вот этой реферальной ссылке, регистрируем людей вот по этой ссылке сюда в площадку, а переводим их по этой реферальной ссылке. И таким образом... Люди автоматически становятся вот сюда 16 человек, заполняя площадку второго человека, тем самым выводя его на деньги. Вот видите, одно движение. Что происходит здесь? Саккумулировалась сумма 0096. Этими деньгами мы проплатили 16 человек. И поставили их в линейку сюда, тем самым вывели этого человека сюда, на, на деньги. Теперь... Партнер, который получил сумму 0,096, становится казначеем. Мы называем этого человека казначеем. Казначеем будет каждый партнер, который зашел сюда в вертушку. Это человек, в обязанности которого входит вывести из своего кабинета деньги к себе на кошелек. Путем регистрации новых партнеров. Заходит человек вот сюда, покупает аккаунт, он проплачивает Казначей на его кошелек блокчейн, какой у него есть кошелек на данный момент, биткоины, он переводит ему на кошелек, а казначей внутренним переводом оплачивает его аккаунт. Денег хватает только на, допустим, на 10, на 15, на сколько, на 16 человек у казначей. Остальные деньги партнеры заводят сюда самостоятельно, проплачивая по этой ссылке кабинет. Но эту технику. Мы обучаем каждого казначея, каждого партнера, который идет на выплату. Эту технику все мы обучаем. Сейчас у нас Наталья Длибенна главный казначей, она всем помогает, объясняет и готовит человека, чтобы он самостоятельно дальше работал. Вот преимущество вот этого момента, я скажу такой, такой, такую вещь. Теперь второй партнер, когда выходит, он становится вот здесь. Вот, да, здесь же 16 у нас мест получилось. Он ставит свое подарочное место, свой аккаунт, деньги саккумулировались на этой площадке, и этими деньгами что делает второй партнер? Первым делом он вот этих людей переносит в линейку вот сюда, тем самым выталкивая третьего партнера. Каким образом идет перенос? В Ваше место, которое вы только что собрали здесь деньги и перевели людей в, первую, в линейку, поставили людей. Ваше место не пропадает, ваши деньги тоже не пропадают. Они переходят планенько через 16 человек, через 16 аккаунтов перелетели сюда. Теперь мы не забываем про вот этих людей, которые оставили здесь, потому что не хватило денег на них. И ставим их за вами следом. И только потом оставшихся людей отсюда, не оставшихся, а начиная с первого человека, насколько хватает денег на площадке, с вами сюда. И так дальше. Каждый человек становится у нас идеально в очередь и получает каждый партнер. И этот, и этот, и следующий партнер, любой партнер, он получает через 16 выплат Каждый человек идет сюда и становится через 16 выпалов. Тем самым, смотрите, первое преимущество нашей стратегии, когда люди говорят, что это лохотрон или пирамида или еще что-нибудь такое, я сразу говорю. Люди, кто вошел сюда, кто не поверил и кто хочет вернуть свои деньги, пожалуйста, выставляйте в чат заявочку, просто напишите верните мне мои деньги, на это у нас уйдет буквально 2-3 минуты. Дайте свой номер кошелька, деньги возвращаются в 2 секунды. Потому что сейчас идет большой поток людей, кто разобрался в вертушке, люди идут сюда на регистрацию, не успеваем делать регистрацию. И любой человек, который входит впервые... Он с удовольствием купит место, которое стоит чуть чуть выше и ближе по очереди, с удовольствием купит. И отправит вам деньги на кошелек, чтобы вы не беспокоились. Здесь нет потери денежных средств. Любому человеку возвращаем деньги мгновенно. Второй момент. Деньги вы получаете через, ровно через 16 выплат, я уже об этом говорил. По-другому не бывает, мы четко ставим систему. И Скорость получения денег каждого партнера зависит от скорости заполнения подарочных площадок. Вот если мы первую площадку только начинали, заполняли две недели, и следующий партнер ждал две недели, пока он выйдет на деньги, то сейчас у нас закрывается в день, одна площадка в день закрывается. То есть скорость каждый днем увеличивается, и чем больше приходит сюда людей, тем быстрее закрываются подарочные площадки. Это надо понимать. Здесь, когда люди спрашивают, когда я получу деньги, ответ только один. Когда закроются вот эти все площадки, тогда вы получаете деньги. Чем быстрее они закрываются, тем быстрее. очередь здесь, здесь не живая очередь, поясню, потому что вы постоянно отсюда, здесь, на этом месте, получил партнер деньги, он автоматически переходит сюда, вручную его переводит, покупает ему еще одно место, причем вы платите один раз номер шесть. это место уже идет от команды подарок каждому партнеру, и вы становитесь еще раз на выплаты. Отработав это место здесь, вы опять покупаете подарочную площадку и ставите аккаунт, и теперь вы получаете с этого аккаунта деньги. Получили здесь деньги, получаете с этого места, и на, на, на третью очередь вас пошел третий, четвертый круг уже с этого аккаунта. Эти отрабатывают площадочки, работают следующие. Закольцовка идет, переворот идет, в верхних идут, люди из подарочных площадок становятся в линейку, тем самым вертушка крутится постоянно, и каждый партнер отсюда выхода нет. Ни у одного партнера выхода отсюда нет. Вот по такой схеме работаем. Поэтому, когда люди говорят, что это пирамида и еще что такое, живая очередь, нет. Посмотрите. Сейчас, допустим, как обычно, как всегда, у нас, я считаю, что медленно заполняется в один день. У нас в день должно закрываться 16 площадок. Представьте себе, сейчас 300 человек, если завтра каждый по одному человеку приведет, а в площадке 20 человек, у нас закроется 10, 15, 20 площадок, это значит, что 10 человек пойдут на выплату ежедневно. Когда 16 человек будут ходить на выплату, то вы будете деньги, каждый партнер будет получать, через день эту сумму если человек не верит и не понимает схему как она работает не дает информацию об этом об этой стратегии он все равно получит деньги это безвыходная ситуация в хорошем смысле слова 20 человек активно будут работать и мы все равно будем заполнять людьми площадки все равно этот человек который не работает или не пригласил еще что такое передумал он все равно пойдет на выплату. Нет здесь никакого обмана, здесь никакого подвоха нет. О прозрачности хочу сказать, что здесь нет админов, здесь нет людей, которые могут подменить, изменить или еще что-нибудь такое. Здесь, во-первых, все видно, вот здесь вы можете посмотреть всю вашу команду, которая стоит, зайдя по вот этой реферальной ссылке, ну то есть по 7 карат набираете логин, и заходите вот на эту площадку, и отсюда видите все. Каждый партнер идет на выплату. Если мы нажмем сейчас на любого партнера, мы видим, что его площадка закрыта. Вот, закрыта площадка. Дальше возвращаемся назад. Посмотрим любого партнера, нажимаем на любого партнера, и, по и смотрим, как у него закрыта площадка. Идеально, ровно, без пробелов, как ставит автомат, человек пошел на выплату. Нажимаем следующего партнера и, пожалуйста, каждый партнер заполнил свою площадочку. Это люди, которые уже получили выплату и пошли на второй круг. Это, чтобы вы понимали. Поэтому здесь, я хочу сказать, очень сложно иногда новичкам найти себя, где он стоит. Поэтому при регистрации спрашивайте, вернее, вы будете знать, в каком месте вы стоите. У нас подарочная площадка называется «Благо». Выглядит она всегда вот таким вот образом. Сейчас Закрытую площадку покажу. Вот так вот, видите, как становится. Вот Наталья Дривина стала. Называется, если вам видно, благо 3. Если вы зарисовываете благо 3, вы нажимаете вот сюда и смотрите ваш аккаунт. Вы можете найти себя. Наведя на курсорчик, поставив на аккаунт, видно, кто стоит и какой логин. И так можете найти свое место, где вы стоите. Но хочу сказать, почему еще путанцы многие не понимают. Человек, который зарисовался в подарочной площадке, здесь получает деньги со второго круга. Он сначала получит деньги здесь, в подарочном, а потом только здесь. Вот так работает эта схема. И еще о преимуществах. Всегда об этом говорю. И многие знаете, путает это с матрицей, с матричным проектом. Значит, матрицу, кто работал в матрице, знает прекрасно, если человек привел родственников, поставил к себе в первую линию, и они активных партнеров, то э, ему придется работать за этих людей. Вы сами прекрасно это понимаете, то за этого человека ему нужно повести сюда четыре человека, чтобы он получил деньги. А отсюда идет стоп по, по всем проектам. Поэтому как бы, чтобы вы понимали, что это не матрица. Здесь человек, который вывел деньги на кошелек себе на блокчейн, разобрался с проектом, разобрался, как он работает, вертушка. Не проект, а стратегия наша. И многие так уже делают, и я, и все, и партнеры. Мы что делаем? Не храним деньги на кошельке, а увеличиваем их 16 раз. То есть поставить вот сюда в линейку нельзя. А вот сюда, в подарочное место, пожалуйста, ставите еще свои аккаунты, хоть 10, хоть 15, неважно сколько, это никак не повлияет на выплату, вашу выплату через 16 партнеров. Вы также получите деньги, даже если одного человека здесь будем выводить на вознаграждение. Вы должны понимать, что это мы не человека выводим, а деньги. Когда становится линейка, этот человек идет на выход, Ему все равно, кто здесь под ним стоит, кто, как, кто проплатил его э, выплату. Этому человеку, любому партнеру, абсолютно все равно. Поэтому я говорю, что чем мы отличаемся от маточных проектов, э, можно ставить, пожалуйста, несколько месяцев они не считаются халявными. Никогда. То есть, э, вернусь опять к прежнему, да, что сказал. Э, это не лохотрон, деньги можете свободно забрать, кому, кому неинтересно, и уйти. И тот, человек, который попал сюда в вертушку, выхода отсюда уже нет. В хорошем смысле человек уже будет постоянно получать эти деньги. Скорость получения зависит от скорости закрытия подарочных мест. У нас в вертушке два направления. Первое направление – увеличить свои деньги в 16 раз и получать их постоянно, без риска вложения. Первое направление. Второе направление – Каждый партнер здесь строит свою команду, с которой в дальнейшем плавно переходим на площадку или компанию Степиум, где зарабатываем эфириум. Многие меня из-за такой вопрос, спрашивают, да, и задают вопрос постоянно, а можно не ходить в Степиум? Да, можно, конечно. Когда задает вопрос, человеку тебе деньги нужны, он говорит, да, конечно, мне нужны. И тут же задает вопрос, а можно не заходить? Можно. Это ваш выбор. Здесь вы получаете одну сумму денег, можете посчитать, сколько в месяц выходит 1000 долларов, и если в месяц получать несколько выплат, то можно будет со временем посчитать. А в степени там в десятки, сотни раз денег больше. Вам всего лишь навсего стоит одну выплату туда а, переместить в компанию, с последующим здесь получением денег, и ваша команда идет с вами, за вами, следом. Завели сюда 10 человек, они в первую линейку за вами туда пошли. Их люди идут за, этим, за вашими людьми. И так у вас растет команда, здесь строится, и там растет команда. И вы даже не замечаете, как это происходит. И у вас там только выводите и отсюда деньги, и оттуда деньги выводите. Хотите дальше идти куда-то, ваше право. Вы каждый день получаете деньги, ну каждый месяц, там раз в неделю, раз два раза в неделю. Направляйте свои деньги куда угодно. У нас очень много умных людей. Вы, наверное, помните, в 2000 год до этого постоянно везде ходили слухи, что будет катастрофа, конец света и все остальное. И люди, представляете, у нас очень много умных людей, и они принимают это все буквально. И по телевизору много раз показывали, вы все прекрасно видели, люди вкладывали большие деньги, а те, кто вкладывает деньги, если у них есть такие деньги, как миллион, два, десять миллионов это умные люди, у дураков денег не бывает. Умные люди вкладывали деньги, строили бункеры, чтобы у крысы спасись от конца света. Показывали эти программы по телевизору, у нас тысячи людей по стране строили такие убежища. Вкладывали деньги в бетон. И только малое количество дураков, людей находилось, которые вкладывали деньги в биткоин. Ну, покупали биткоин, их дураками называли, они воздух покупали, что там биткоин стоил 60 долларов, 65 долларов в то время. Но сейчас эти люди, их мало, мало, мало людей, такие, которые вкладывают биткоин. Вот, и они сейчас долларовые миллионеры. То есть это, ну, в принципе, то же самое и говорят о нас. А я, например, первый раз его видел вчера, и вот хочу сказать, какая здесь польза для нас, для всех. И сборники люди собирают, там вообще суммы смешные по 800 рублей. И люди никак не могут скомпоновать эти деньги. Вот я сегодня сделал эксперимент. Как он работает? Хочу вам показать. здесь видите, какие валюты есть? Биткоин. Ну, в общем-то, я в них не разбираюсь. Но самое главное, мне интересно, биткоин, эфириум, доллар. Да? И вот что сам доллары. Рубли и гривны, пожалуйста. Я что сегодня сделал? Как я поэкспериментировал? Я взял из, со Сбербанка, вот видно наверное, на экране, да? Со своей карты оплатил 500 рублей, закинул. Оплата произошла, значит, с комиссии сняли с меня с 500 рублей 36 рублей. Оплата прошла в 2 секунды. Вообще я не заметил даже, я просто нажал кнопку «Проплатить». И деньги перелетели сюда. И я тут же взял и обменял их на биткоины. Вот здесь есть обменник такой, да, и вот они у меня, опять же несколько секунд, даже доли секунды, нажал обмен и деньги прилетели в биткоины. Я сделал эксперимент, показываю вам, как это работает. То есть, а если вам нужно будет эфир, из биткоинов привести эфир, вам не надо пользоваться обменниками. Пожалуйста, биткоины переводятся в эфиры. Опять же две секунды, вот здесь такой обмен есть. Нажимаете, функция такая интересная, нажимаете обмен, Почему-то. Ага, вот. Интернет промозить немножко. Тогда я не буду больше показывать ничего, где функция. Что долго завезли? Вот. Пожалуйста, выбирайте валюту и какую продать, купить. Прям здесь, на месте, никуда никаких обменников вам не надо. Выбирайте валюту. Какую вам нужно, что вам поменять. Я сегодня менял рубли. Нажал рубли, у меня каждый стоял 500 рублей. И когда у вас будет биткоин, вот у меня сейчас биткоины есть, да? Где Где у нас биткоины? А, ага, вот биткоин, видите, вот баланс 0.0096 БТС. Вот я могу их нажать сюда, вот поставил, и выбрать валюту, куда мне их нужно поменять. Предположим, на Сбербанк опять, на рубли. Ставим рубли, указываем сумму оплаты. Вот эту сумму, да? 0. Точка. 3 0. Ну, предположим, 9, да? Вот 9 поставлю. Вот, пожалуйста, 4, соответственно, рублей на рубль. Ну, я не стал эти вот цифры ставить. Я пример вам показываю. Если сейчас вот нажать, они в 2 секунды будут уже в рублях. То есть можно спокойно конвертировать здесь. Очень удобная площадочка можно ее использовать я просто показал как она работает и потом мы же деньги переводим в эфиры здесь их можно биткоина в, биткоин, в эфиру поменять и спокойно заходить в степени ну вот в принципе все о нашей вертушки. новые люди которые заходят поймут если человеку вы даете информацию, в принципе, мы даем какую информацию людям? Мы помогаем людям умножить и увидеть их деньги 16 раз. Мы помогаем людям на вертушке построить свою команду. Мы помогаем людям зарабатывать деньги без потерь. Абсолютно без потери. Вы если заведете деньги в какой-то проект, вы уже оттуда их не выведете, пока не выполните условия компании. То есть если по, кто человек, который раздается и поймет, как это все работает, то это шикарный инструмент уникальные, новые абсолютно, для того, чтобы человек постоянно был с деньгами, без потерь.